Всех приветствую, меня зовут Сергей, и вы попали на канал Акигай И сегодня я для вас подготовил такую красочную, красивую картину Но сделал я это не для того, чтобы вас порадовать, а для вашего понимания То есть все здесь распределено по цветам, для лучшей визуализации То есть для лучшего понимания того сценария, который я вам хочу приводнести А я сегодня вам хочу приводнести именно прямо конкретный сценарий Предполагаемого движения цены на ближайшее время Итак, друзья, давайте начнем, но перед началом Опять же, если вам что-то непонятно Переходите в обучающий канал, все абсолютно бесплатно Здесь технический анализ для начинающих Материал потихонечку пополняется Поэтому если вам здесь что-то непонятно, переходите и обучайтесь. все абсолютно бесплатно, ссылочки будут в описании. Также здесь мы рассмотрим содержание предыдущих видео, то есть тайминги и так далее, все это я неоднократно произносил, и я думаю, вы должны помнить, если вы не смотрели предыдущие видео, обязательно их посмотрите после этого видео. Оставлю опять же ссылочки на эти видео в подсказках и в окончании ролика. Итак, друзья, что мы с вами имеем? Мы с вами имеем пятую волну роста, то есть по моему мнению в данный момент происходит у нас на биткоине пятая волна роста, и рынок имеет пятиволновую структуру, после которой он начинает коррекция, то есть медвежий рынок. Так вот, друзья, смотрите, что мы видим? Мы видим, что на битконе глобальный тренд, естественно, восходящий. И после встречного тренда у нас образовалась определенная формация. То есть мы видим движение вверх, далее движение вниз, длительная консолидация, движение вверх и образование флага. И все это у нас формация чашка с ручкой. То есть чашка с ручкой служит фигурой продолжения тренда. И эта фигура образуется крайне редко и буквально на днях у нас фигура образовалась То есть фигура считается завершенной только в момент пробития уровня сопротивления И данный уровень сопротивления был пробит буквально на днях Напоминаю, что мы с вами здесь прогнозируем лонг а с 15 сентября И две наших цели успешно реализовались Первая цель это 51 тысяча долларов И вторая цель это 57 тысяч долларов То есть две наши цели успешно реализовались И теперь мы ждем реализации нашей третьей цели Которая находится на уровне 65 тысяч долларов То есть на уровне предыдущего глобального хая Теперь, друзья, смотрите Фигура чашка с ручкой имеет в себе также формацию на конце всегда бычий флаг И у данной формации чашка с ручкой имеется два потенциала Первый потенциал это потенциал самого бычьего флага Потенциал флага равен его древку, то есть я пометил это желтым цветом Мы данное древко подставляем к выходу из флага и получаем потенциал, который находится, минуточку внимания, на уровне 65 тысяч долларов То есть там же, где находится наша Третья цель. Тем самым, первое движение, которое я предполагаю. Опять же, мы знаем, что на биткоине соблюдаются у нас тайминги. И мы с вами предполагаем, если вы смотрели предыдущее видео, что 22 октября у нас будет небольшая коррекция. Именно поэтому я считаю, что до этого времени мы с вами должны дойти до уровня предыдущего глобального хая и скорректироваться. То есть, вероятнее всего, до 20 октября мы с вами дойдем до уровня 65 тысяч долларов. Я это движение пометил белым цветом. Вот это движение Естественно, сейчас у нас происходит коррекция Без коррекции никуда Мы с вами дойдем до уровня 51 тысячи долларов И направимся дальше вверх Далее, друзья Потенциал чашки с ручкой равен ее чаше То есть движение от уровня сопротивления до дна Это я пометил оранжевым цветом И мы с вами подставляем а, данный потенциал сопротивления и получаем значение на котировке 77 тысяч долларов. То есть после движения вверх до уровня 65 тысяч долларов и коррекции вниз 20 октября, мы с вами вероятнее всего получим движение вверх уже до примерно котировки 75-77 тысяч долларов. Все значения, друзья, приблизительны. И по таймингам мы знаем, что в прошлых циклах всегда коррекция происходила в начале, в середине ноября Мы с вами это обсуждали И в это время биткоин доминация у нас падла и начали стрелять альткоины И в это же время опять же мы предполагаем с вами а, такую значительную коррекцию То есть дойдем мы с вами до уровня 75 тысяч долларов к началу ноября, к середине ноября Потом у нас будет коррекция до предыдущего глобального хая То есть до уровня 65 тысяч долларов И в это время начнут у нас стрелять альткоины И далее, естественно, мы после коррекции уже пойдем на финальный импульс То есть э, данные мои предположения служат по тому, что я вижу сейчас на графике То есть по потенциалам данных формаций, которые я вижу И по таймингам в предыдущих циклах То есть все это я совместил и получил э, определенный сценарий движения цены Также, друзья, смотрите, глубин цветом я пометил определенные волны Давайте я быстренько прямо объясню теорию, чтобы вы поняли как у нас движется рынок, то есть смотрите, у нас имеется 5 волн роста 5 волн роста и 3 волны коррекции, после которой опять же происходит 5 волн роста И все это делится на глобальную картину и на локальную картину То есть в глобальной картине мы с вами видим здесь не 5 волн, а одну волну, вторую волну и третью волну Все это у нас движется вот таким вот образом Давайте я приведу пример на графике Вот у нас 5 волн роста Смотрите, и пятая волна роста, естественно, у нас будет состоять из других пяти волн в более локальной картине. То есть, вот видите, пять волн роста, и эта волна будет состоять из пяти отдельных волн роста. Надеюсь, это понятно. Так вот, глубин цветом я пометил именно данную формацию. И опять же, все это я между собой совместил. То есть, здесь мы видим, что четвертая волна у нас подошла к концу, четвертая глобальная волна. И здесь мы начали движение вверх. А здесь мы видим первую волну, вторую волну. И в данный момент мы находимся в третьей волне, которая вероятнее всего будет именно до котировки примерно 75 тысяч долларов. Далее мы скорректируемся и пойдем на финальную импульсную волну роста. Тем самым мы получим, что данные 5 волн роста вставляют в общей сумме пятую волну роста в глобальной картине, после которой начинается медвежий рынок. Очень надеюсь, что это все понятно, поскольку это все, мне кажется, для вас будет запутано, но все же надеюсь, что вы это усвоили. Дальше я заглядывать не буду, сначала нужно Проследить за реализацией данного сценария, посмотрим, как реализуется данный сценарий Опять же, все значения приблизительные, что в датах, что в самих котировках И давайте с вами просто наблюдать за реализацией данного сценария Если что, по ходу дела я буду немножко все это дело подстраивать под график Друзья, вот такая вот картина у меня получилась, это мое видение, мое мнение И моя концепция в том, что трейдинг – это искусство И все должно между собой комбинироваться и совмещаться Я думаю, что я смог передать вам мою концепцию то есть, я получаю нереальное удовольствие от анализа графика. Надеюсь, вы тоже это удовольствие получаете. И, друзья, на этом видео под концу. Пишите в комментариях обязательно ваше мнение, пишите вашу обратную связь. А мне будет интересно почитать ваши комментарии, абсолютно все комментарии читаю. Ставьте этому видео палец вверх, если видео было полезным и друзья. Подписывайтесь на канал, если не подписаны, нажимайте на колокольчик, чтобы не пускать следующий полез для вас видео. Всем желаю всего самого лучшего, всем профита, побеждайте, друзья. И всем пока.